Про обиды сказано очень много И как сказал один умный психолог Человека невозможно обидеть Он может только обидеться То есть причина обид Живет в нас самих Но это совсем другая история Я столкнулась Скорее всего и вы тоже С тем, что люди очень боятся Обидеть другого человека Давайте чуть-чуть разберемся в этом с одной стороны, почему они не хотят? Я хороший человек, я не буду обижать других людей. Это и понятно. С другой стороны, когда нас обвиняют в том, что ты меня обидел, это для нас, как правило, удивительная история. Почему удивительная? Мы начинаем оправдываться, начинаем объяснять, что я не знал, а причем тут это? Это же не обидно и так далее. То есть, что получается? Получается то, с чего я начала. Во-первых, человека невозможно обидеть. Он может только сам обидеться. Ну, я обиделся, и мне это неприятно. Поэтому это все из-за тебя. Удобно же. И второй момент. У каждого человека своя картина мира. Я так вижу. А ты так видишь этот мир. И поэтому то, что для меня не обидно, для тебя может быть обидно. И наоборот. Как я часто скажу, если вы вылили человеку ведро воды на голову, то есть шанс, что он обидится, не сказать больше. Вот тогда еще я понимаю, что вы что-то специальное делали. И тогда мы еще сталкиваемся с очень интересным явлением. Оно очень хорошо завуалировано под этой фразой. Я не хочу человека обидеть. Оказывается, я такой значимый человек в жизни других людей. Я на них огромное влияние оказываю. Оказывается, от меня зависит. Обидятся люди, не обидятся хорошо подумают, плохо подумают, вообще что-то подумают. От меня очень много зависит в жизни других людей. Правда же это похоже на «я хочу быть значимым», «я хочу, чтобы меня уважали» и далее по тексту. Особенно, когда я незначимый. Особенно, когда я не знаю, уважают меня или нет, а еще лучше, когда нет. Вот таким очень странным образом, обходными путями, я бы даже сказала, мы стараемся показать свою значимость в глазах других людей. И тогда я так и говорю, я говорю, ребята, вам срочно бежать в церковь, менять иконы. В этот момент люди встрепеновываются и говорят, а зачем? Я говорю, ну как же, ну как же, ведь святые люди живут среди нас. То есть что имеется в виду? Если я влияю на жизнь других людей, это уровень Бог, то есть я над людьми, да? это божественные уровни. А если я такой же человек, как и все остальные, то тогда я даю право другим людям и себе в том числе жить так, как они хотят и как я хочу. А, ошибочное мнение то, что а, если я даю такое право, то человек может делать все, что хочет, там на меня плевать, например, хочет, и пускай плюет. А, это и есть позволяю делать то, что они хотят. Соответственно, если мне что-то не нравится, я э, расскажу это другому человеку. И если он э, делает то, что мне не нравится, здесь уже мой выбор, э, мне с этим человеком общаться, жить вместе и так далее. Как часто спрашивают, вы знаете, у меня муж не работает, что же мне делать? Только это вопрос не ко мне, а это вопрос к вам. Потому что муж не работает, это факт. А вот что вы с этим фактом будете делать, это уже ваши вопросы. Итак, <коспалит> очень хочется... Человеку быть значимым очень хочется человеку влиять на жизнь других людей в христианстве этот термин имеет название он называется гордыня когда я из себя пытаюсь создать то бога дед дьявола это как раз про эту вещь на самом деле никто никого не обижает, никто ни на кого не влияет. И мы часто слышим истории про то, как люди ругаются, но живут вместе. Живут тихо-спокойно, иногда расходятся. Когда отношения у людей такие, что никто не понимает, что они вместе делают, но они вместе что-то делают и так далее. То есть каждый живет так как ему не страшно а когда мне кажется что от моих слов от моих действий многие вещи зависят это и есть гордыня более того если вы действительно имеете такое влияние, то, как правило, у вас есть еще и такие способности. Вы видите мир больше, чем я сам. Вы видите мир в том ключе, в той ответственности, которая вам принадлежит. Например, глава района видит свой район, президент страны видит всю страну. И есть так называемые люди мира, которые видят мир тоже целиком. Есть космонавты, которые видят наш мир как простой голубой шарик. И им на их станции приходится работать с космонавтами из различных стран. И таким образом они взаимодействуют со всеми, с кем угодно. На самом деле человек Homo sapiens это один вид, потому что... Мы всегда создаем плодовитое потомство с представителями различных народов, различных наций и так далее. То есть это говорит о том, что мы один вид. То, что у нас видовое разнообразие очень сильное, да, потому что у нас каждая особь не похожа на другую. Но если посмотреть на груши или яблоки, они тоже не похожи друг на друга, по крайней мере, как близнецы. Так вот, в следующий раз, когда вы побоитесь кого-то обидеть, Побойтесь не сказать то, что хочется. Побойтесь не высказать восхищение другим человеком. Побойтесь не сказать правду. Побойтесь остаться с теми эмоциями, которые в вас накопились. Побойтесь прожить не свою жизнь, а других людей. Побойтесь за себя. А каждый человек за себя, ответить самостоятельно. Взрослые люди всегда могут о себе позаботиться. Хотя, как я часто говорю, самого старого ребенка, которого мне приводили, его возраст составлял 72 года. Так что иногда сделайте вывод, есть вам 18 лет или нет. Может быть, поэтому вы боитесь обижать людей, Потому что люди для вас, как мама или папа. И когда ребенок обидит маму, она его накажет. И это ему, конечно, страшно. А если люди для вас то же самое, то тогда вы не уровень бог, а вы уровень ребенок. И ваша задача просто повзрослеть. Если есть сложности, под видео есть все мои контакты. И с этим достаточно легко справиться. Главное это просто делать. Вырасти самостоятельно крайне сложно. И тогда вам не понадобится быть Богом, вам не понадобится брать какую-то мифическую ответственность за других людей или вообще фантомную ответственность, которую никто не взял, но вам очень надо было. Так что я вас разочарую. Вы не обижаете людей. Вы не отвечаете за людей. Вы не несете никакой ответственности за жизнь других людей. Вы можете жить только свою жизнь. И по другому у вас просто нет. Человека невозможно обидеть. Он может только обидеться. Поэтому, как только вам захочется быть Богом, бегом в церковь менять иконы. Все святые люди висят именно там. Возможно, ваше место именно там.